Дубль 2 Всем привет! В застывшее время решили тут все-таки ответить на вопросы. Сначала думали записать где в квартире но как-то окружение думаю не наше и обстановка не та и фон не могли подобрать нормальный сидели как два дебила прям примерно как сейчас <решили> Вот, ну, в общем, решили ответить на вопросы ваши в формате заброшенного дома рядом. Посмотрим, что из этого выйдет. Михаил Кашинцев э, просто написал благодарность. Спасибо, что смотрите нас, Михаил. После просмотра понимаешь, что все к чему-то стремился, старался, остается тут. Да, ты же в свою очередь идешь в забытие. Сам жил в деревне, прекрасно понимаю. Чего стоит дом построить, а тут они пустые, забытые, жизнь прошла и все. Молодцы, что снимаете подобные видео. Вам спасибо, что смотрите. Артем Иванов спрашивает, из какого мы города. В группе, по-моему, указано, что Липецк. И так вообще Липецк, если спросите, это вообще чё за... Это где? Это Замкадом. Что за рюкзак у тебя на последнем видео? Где покупал? Модель не помню, честно скажу. Но это какой-то тактический рюкзак. Покупал э, в магазине у нас э, тактический магазин, армейский, так сказать, магазин Союзник выбрал его потому, что у него, во-первых, круто много карманов, и во-вторых, есть здесь крутые боковые карманы, в которые можно засунуть в воду и не снимая рюкзак, засунуть просто руку за спину и достать все, что нужно. Магазин союзник. В принципе, любой тактический рюкзак можете себе подобрать Стас Стасов. Спасибо за вопрос. Идем дальше. Ирина Артемьева. Когда идете в новое место, знаете ли вы, есть ли в нем жители оставшиеся? И если знаете, берете ли какие-нибудь продукты или типа того? Ирина, ну, э, во-первых, спасибо за вопрос. Достаточно такой интересный, кстати, вопрос. Как тебе сказать? Когда мы идем, когда собираемся в поход я знаю, что маршрут будет. Дождик прокапывает, да. Я знаю, что маршрут будет долгий. И у меня оборудование. У меня 4, 4 камеры. Ну нет. Ну давай навес орудием. Из чего? Да не, хорош. Так. Технический перерыв? Перерыв, да. <клес> Вроде бы горизонт нормальный. Сейчас надо будет Ну, поехали дальше. <клес> По-моему, даже начал заканчиваться. <клес> Берем ли с собой продукты. Ну, скорее всего, нет, не берем, потому что и так тяжело. Да, просто я слушаю, этот зажужжал своей пилой. Три литра воды с собой тащить, как минимум, еще и четыре камеры, и всякие... Ну да, в воду, камеру это все тяжело тащить, и походы у нас не, не вышел и пришел в деревню тут 5 секунд, а как бы бывает и по 20 километров идем или едем на, велосипед, на, на велосипедах, и рюкзак и так уже плечи отвисает, а еще продукт если тащить будет, это будет жесть конечно. Вот, поэтому, но э, мы берем с собой шоколад, когда, э, тогда мы, э, я в, в кое-каких видео, я стараюсь делиться с местными, ну, там, шоколадному костей да. видео вот последнее видео, бабушка из деревни, которая в, которой в воде стояла, с нами разговаривала. Да, э, я с ней поделился шоколадом, но я не стал это в, э, на камеру делать, ну, потому что как бы посчитаю, что позер, тут вот выпендриваешься какой-то хороший, а сам себя, наверное, только на камеру это делаешь. Нет, я просто отдал шоколадку, сказал спасибо за ваши слова и там, за то, что рассказали. И ушел, и все. Вы, бабуль, сладкое идите? А что? Да, я вас угостить хотел. А то у вас тут не доедешь у вас Ой -ой -ой. Ну, спасибо, дай Бог тебе Спасибо. Ну, поэтому ответ вот такой вот. Я, наверное, как обломок говорю, говорю, говорю и ушел куда-то в другое русло. Так, Арнольд Марс... Марсельевич. Ой. Я вставлю комментарий, дружище, Арнольд. Я с удовольствием тебе ответил, я не знаю просто, что ты написал. Надеюсь, ты написал нам, что мы красавцы, что мы молодцы, что мы четкие пацаны. Ты что ты любишь нас смотреть и все время нас смотришь. Потому что я не вижу знака вопроса, я вижу только восклицательные знаки. Надеюсь, это не мат здесь. Никита Белесников. Имеется ли у вас карта области, где отмечены посещенные и непосещенные места? Что будет делать, когда в области все, посе... все посетите? Осваивать соседние регионы, как это уже было в Воронежской области. Никита, э, спасибо за вопрос. Тоже достаточно интересный вопрос. Да, карта области это Google карта, либо в Викимапе. Сейчас будет скрин с моего Google аккаунта, так сказать. Это все отмеченные места, которые я хочу посетить соответственно не отмеченные я пока не знаю как в смысле которых посещенный я не знаю как пока отмечать какие какой выбор для них значок но я в принципе я я помню все деревни пока их не столько что прям завались вот. хотя у меня такое подозрение что когда-нибудь наступит момент мы с тобой пригоним в какую нибудь деревню и поймем что мы здесь уже снимали два года назад скажем мы внезапно решили приехать в деревню, где мы уже были год назад, и снять по ней видео. Не возвращаться, чтобы... Да. Что стало через спустя годы? Хорошая идея. Что будете делать в области, если все как бы, закончатся? Ну, ты видишь, сколько там отметок, еще раз карту покажу. Я думаю, что за год их минимум, два их не объездить. Вот. А там уже посмотрим, возможно, будем в какие-то соседние областя ездить. Вот. Но опять же, соседние областя ездить как-то не очень получается иногда, потому что бензина тратится много, средств э, тратится много. Это нужно как минимум с утра до вечера, а то и на, бывает на два дня мотаться. Вот, пока думаем насчет соседних областей. Ну так, по окраине задеваем, которые ближайшие лежащие клипят. Возможно, да, возможно, будем в будущем осваивать другие области. Вообще, в идеале, куда-нибудь хотелось бы свалить за Урал. Там, где шахты, эти шах, шахтерские города заброшенные. Там очень атмосферно, там очень круто. Я бы туда хотел бы сгонять. Так молодцы, так держать. Спасибо, Никита. Я ценю. Дмитрий Безрукавников спрашивает, а вы не э парни, а нет в планах вы вылазки с подписчиками? Дмитрий, Дмитрий, что-то знакомо. По-моему, он как раз спрашивал у нас, да? Как-то у нас спрашивал, как да, раз, да, да. он... я, я Димона знаю уже хреново тучу времени. Все равно не надо говорить. Ну, много лет, скажи просто, и все. Да... Забей эту Хрен его времени, это нормально еще, хрена, растение хрен. Ну, ладно. Я знаю его очень много времени, как бы я уверен, то, что если что-то случится у нас, а бывает, случается у нас в походах, Поверьте, я просто не вставляю, чтобы ни людей не подставлять, ни как бы, ни самим не позориться. Mm -hmm. Любые ситуации бывают в походе, я в человеке должен быть уверен. Так же, как он, и он во мне должен быть уверен, что я, если что, не... Если он провалится куда-нибудь... Камера перегрелась. Я же убирал. Уверен в нем, что если какая-то случится хрень... То он не свалит никуда Как и я в принципе тоже и, и это первое А второе, то что он не кинется ни на кого С кулаками, если нас э, Что-то будут прессовать как-то Был случай, когда нас охотники Проверяли рюкзаки Потому что, ну, понятно, что был... Там у них кражи как-то обокрали дом. В общем, не суть. Я как-нибудь потом, если надо, расскажу. Мы просто показали рюкзаки и нас, в принципе, отпустили. Вот. А можно было, конечно, начать бычиться, пойти в бычку, сказать: да, я не покажу вам, да кто вот такие, типа, чтобы меня досматривать. И понятно, можно было это все усугубить в 10 раз хуже одно, нас, одно дело, нам могли прострелить колени Второе дело, мы просто бы потеряли много-много времени Выясняя всю ситуацию А так мы без проблем все пошли на уступки, показали Нас отпустили, все разошлись вот. Я знаю, как я поступлю, я знаю, как Дима поступит Также и он знает, как я поступлю а человек какой-нибудь из подписчиков, мы не знаем, кто он, мы не знаем, как он себя поведет в такой ситуации, и можно просто из-за этого встрять. Так что я буду брать лучше надежных людей, которых я знаю, в которых я уверен. Не предъява то, что ненадежный человек, предъява в том, что как бы... Проблема в том, что я не уверен в других людях, не знаю их. А места такие, глухомань такая, что иногда... Просто хоть ори, хоть не ори, тебя никто не услышит. Как-то это прозвучало. Ольга Харланова. Хар... Да, Харланова, через Эндрю. Харланова. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где находится этот мост? А, ну спрашивала про мостик. Этот мост находится вот здесь. Деревня, по-моему, Дебри называлась. Мы там ехали. Будут ли вы вылазки в другие области или только пока в ближайшие Олесе Глобай? Или, ну, надеюсь, по-моему, правильно сказал. Если неправильно, извини. Я уже ответил на вопрос, да, будут вылазки, но пока вот у нас картина такая. то что, э, Вот столько у нас деревень еще пока в планах. Макс Майоров спрашивает. Добрый день, что за велосипеды и как вы находите заброшенные деревни? У нас, допустим, ничего нет рядом с городом. Сомневаюсь, Максим, что у тебя ничего нет рядом с городом. Просто я тоже думал изначально, что у нас такого нету, когда смотрел канал один, и ничего у нас не получится. Но потом пошарился в интернете по форумам разным, Вот выяснил, как можно искать Ладно, начнем с велосипедов. Велосипед у нас фирмы Формат 12-13, по-моему. Ну, средняя такой ценовой категории достаточно надежный, но и не супер пупер двухподвес какой-нибудь на титане. Находим все очень просто. Перепись населения в любой области есть список как бы переписи населения. Ты скачиваешь этот файл себе, смотришь, сколько людей в какой деревне, ты вот, ищешь ее на карте. Это один из самых простых. Вот. Второй же способ чуть-чуть посложнее, но он более понятный, более удобный, скажем так. Потому что э, видно уже непосредственно деревню. Это Wikimapia сайт. Вот. Заходишь на этот сайт и просто там деревни, они отмечены, они обведены. Ты вот, и название деревни, и все там, и, и в некоторых, и даже фотографии присутствуют деревни, и также указана численность населения, и какие-то истории, может быть, даже. Вот. Поэтому лучше всего для меня пользоваться вики -маппе. И только потом я уже переношу гуг... координаты в Google Chrome, потому что там есть составлять метки. И если мне надо срочно какой-то маршрут найти, я просто открываю Google Chrome Пфф, Google карты если мне надо какой-то срочный маршрут выбрать, я просто в Google Картах это все хожу быстро, очень. Денис Шелле... Шелихов. Корей Шелихов. В Тамбовскую область можете как-нибудь съездить в Мордовский район. Я слышал про Мордовский район, говорят, что та, да, да, там очень интересно. И все как-нибудь, да, я, я думаю, как-нибудь в ближайшее время, по-любому в этом сезоне съездим Просто я хочу, опять же, мы хотим взять коптер И чтобы какие-то такие крутые места снимать с коптера, они будут более шикарны, чем снимать с обычных камер Да, как появится, обязательно съездим туда Алиса Власенкова или Власенко Власенкова, надеюсь, правильно, если что, извини. Алиса спрашивает, ребята, когда на заброшенных местах находите интересные вещи, забираете ли вы их с собой? Есть что-то вроде музея таких вещей? Алиса, спасибо за вопрос, да, это, так, так сказать, больной вопрос, один из самых на, на наших вылазках. Вот, много интересных вещей попадается Много крутых вещей, которые хотелось бы забрать Но я когда основал канал вот Это у нас и правило было Ничего с собой не забирать Вообще Неважно, мы монеты найдем, мы их не тронем Мы оставим их здесь вот. Ну просто потому что Чужое мне не нужно Это первое Второе, я хочу держать свою репутацию То, что чтобы показать, что мы не марьер. Вот Просто есть много каналов, которые меня очень бесят, да, на ютубе, там, они приходят в дом, но они начинают, о, вот это я себе заберу, о, вот это вот в огород пойдет, о, вот это вот прикольно, о, вот медали тут нашли, случайно, случайно. Отлично, камеру вырубил рукой. Медали тут нашли, случайно. Пистолет нашли, Случайно. И меня такие каналы очень бесят. Ну, не для нас это. Во-вторых, это если нас тормознут и также вот начнут проверять пистолет, пистолет, начнут проверять портфель и найдут там что-то, что не наше, херов, проблем будет больше, чем километров, которые мы накручиваем. Так, не надо было какую просто. Какую-нибудь надо было вставить. Ну, ну, поэтому мы никогда ничего с собой не забираем. Никогда. Часто ли к вам обращаются, Алиса спрашивает, опять же, часто ли к вам обращаются бывшие хозяева заброшенных домов? Расскажи, рассказывали ли они истории про свои дома или про.. Или просто жаловались, что слишком личные вещи снимали. Один раз было, к нам обратился, обратилась девушка по поводу того, что да, мы были в ее доме. Вот, но она обратилась нормально. Она просто рассказала, что это ее дом, что там жил ее отец. Как раз фото мы смотрели, это был ее отец. Вот, никаких предъяв к нам ничего не было и достаточно все мирно обсудили, я сказал, что у вас там дом стоит буквально открытый весь лучше приедьте, закройте его либо заберите оттуда хотя бы фотографии с письмами вот, она сказала, что там жила бабушка бабушка умерла, и, видимо дом оставили открытый, вот как-то так да, был один случай Дима, Солом... Соломахи. Дима Соломахин Пишет, спасибо за вам за отличный качественный сериал. О, сериал. <свят> <свят> Глухарь. <свят> Контентом называть язык не поворачивается. Ну, спасибо за сравнение. Расскажите, кто вдохновил вас на, этот интересный, на это интересное хобби. Какие YouTube-каналы посоветуете? Как предложение в каждый поход брать по одному человеку? Хотя это, скорее всего, Unreal. Сами понимаете, почему. Да. <свят> <связать> да, ну и давайте по теплу может сходочку запилим для своих где-нибудь на природе <связать> Тут должно быть видео от <связать> Да, вот тут я вставлю вот это вот видео Ну где подписчики? Вон идет! Где? А нет, это дерево. Может не в поле надо было назначать. Может быть не в Липецке. Просто. Вот я как бы к сходкам отношусь. Это больше для каналов DIY, я как-то вот так вот челленджей. Ну как бы придут три человека которых мы не знаем будем сеять как истуканы как бы. я очень стеснительный человек я как бо... Мне как-то не очень некомфортно будет если кто-то будет сидеть и молчать и не хочу напрягаться даже если кто-то придет ну, будет какое то для меня не то вот. и у меня есть... и свое дел еще по, по горло и как бы запиливать просто так сходочку ну не на десяти тысячах подписчиков я думаю может быть, когда-нибудь, и, и когда у нас появится в Липецке много-много-много-много подписчиков, я что-нибудь придумаю еще. Может быть. Не буду откладывать это прям вот категорически, но может быть. Ну, там, ты еще там, честно. Так, да. Как вдохновил? Вдохновил у меня канал ⁇ Покинутый мир ⁇ Да, Один раз просто наткнулся, я посмотрел, он снимает, ну, он снимает на обычную экшн камеру. И мне не хватало там каких-то моментов, которые я бы хотел бы, чтобы вот так вот сделал, да? допустим, у нас много разных проездиков, атмосферных таких заставочек, художественных вставок, вот, мне этого очень сильно не хватало в его контенте, поэтому я подумал, а почему бы мне самому это не сделать, и я решил, что я смогу это сделать, и смогу сделать так, как я это вижу, как мне нравится, и как я хочу». И когда нас говорят, что мы там пародия на покинутый мир. Нет, мы не пародия на покинутый мир. Мы делаем свой контент, который отличается от него. Он обозревает там одну... Один дом какой-нибудь, а мы... Целую деревню Он там э, скрывается от всех А мы в открытую подходим и спрашиваем у лю людях. Он там э, поснимал, поснимал, ушел А мы снимаем картинки Разные картинки, к художественные вставки Я стараюсь делать какие-то вот, э, И технику съемок изучаю очень сильно в этом плане И опять же камер у нас несколько Чтобы какой-то масштаб создавать вот, поэтому как то вот так вот Кан канал вдохновил но я его не копирую я стараюсь делать свое вот опять же он не показывает свое лицо мы в открытую показываем свое лицо нам нечего бояться и мы не взламываем дома все дома вот взломаны стоят давно и как бы ничего такого ничего такого чтобы мы могли скрывать свои лица какие каналы посоветуете Ой, на название не помню один из самых один у меня любимый канал есть называется лесные очень качественный контент парни но они не про заброшки они больше ну про путешествия, про походы о вот, них там и готовка на природе там и такой он ну, такой медитативный канал очень интересный я бы его посоветовал сто процентов смотреть вот. и еще один канал есть я не знаю по моему он в казахстане или как-то так но он не, не в россии по моему ну, в ближе в странах снг где-то снимает вот у него канал тоже по нашей -то тематике на Юге да, он да, да да у него по нашей тематике но у него настолько атмосферный канал у него без слов но настолько атмосферный что просто вообще вах, вах. Съемки, там вообще шикарные. съемки да у него вообще шикарные вот его тоже я напишу сейчас внизу название его вот. Это привиатура какая-то, видимо Что она значит? Что такое бупсиловка? Так что вот Как-то вот так вот Спасибо за ваши вопросы Если будет, может через годик еще может, Если зайдет этот формат видео Может там как-нибудь наберется еще вопросов И я еще запилю такое видео Отдельно будет, кстати будет Совсем отдельно будет от всего выпуска Который сейчас снимаем и будет э, где-то наверное, недели я выпущу. Ну, где-то на майских праздниках я его выпущу, это видео. Зачем ну, ты это говоришь? Сейчас. Я вставляю себя в рамки. Потому что я тюлень, и мне все лень. Да так хоть как-то будет ответственность. Можно было, кстати, вместе, в принципе, запилить. Да. Ну ладно, я посмотрю. Ну, один просто ответ на вопрос, и тут такая интрижка, такая... Местечко интересно. Ладно.